Осыпалась с деревью медь И парк безликим стал и строгим Там ветер, как шатун, медведь Голодным бродит по дорогам Там ветер, как шатун, медведь Голодным бродит по дорогам Теряет осень Лоск былой, бледнеют яркие рассветы, Смывают свет за слоем слой, Дожди, забывшие олете, смывают свет, за слоем слой, Дожди, забывшие о лете, Туман разлюкся на траве, Предвестником сырой погоды пора забыть. О синеве Зонты, похоже, снова в моде Пора забыть, друзья О синеве Зонты, похоже, снова в моде Теряет осень Лоск былой Бледнеют яркие рассветы Смывают свет За слоем слой Дожди, забывшие о лете Смывают свет за слоем слой, дожди, забывшие о лете, к себе готовятся леса, к теплу опять стремятся птицы, И только елок полоса, как прежде зеленью гордится, И только елок полоса, как прежде зеленью гордится. Теряет осень лоск былой, Бледнеют яркие рассветы, Смывают свет за слоем слой, Дожди, забывшие олети, смывают свет за слоем слой. Дожди, забывший олете, Теряет осень лоск былой, Бледнеют яркие рассветы смывают цвет за слоем слой дожди забывшие Олеи смывают цвет за слоем слой дожди забывшие о лете.